Народ, всем привет! Это снова эксперименты на канале. Прошлые два видеоролика с экспериментами про Вимблдон, про то, как самые лучшие игроки из Англии будут выступать в самом худшем клубе Англии, набрало просто баснословное количество просмотров для моего канала. Первая часть набрала полторы тысячи просмотров, полторы штуки. Это просто нереальная какая-то цифра. Второе видео уже набрало 250 просмотров, и это... Очень нравится, более 100 лайков на первом видео. Спасибо вам огромное за поддержку, я буду и дальше радовать вас контентом, и поэтому э, я считаю, нужно продолжать снимать эксперименты. И в комментариях мне написали такую идею начать карьеру за Мадридский Реал, но при этом создать состав из 2017 года. Объясняю, в чем суть эксперимента. Я создаю карьеру за Мадридский Реал, будем проматывать его в виде эксперимента и закидываю туда всех игроков, которые выступали за данный клуб в 2017 году. А это же у нас Кейлар Навас. Тео Эрнандес, Варан, Рамос, Хакими Казимира, Кросс, Модрич, Роналду, Бензама, Гаррет Бейл, Кико Касильо, Маркус Лоренто, Иска Карвахаль, Асенсио, Фернандес, Ковачич, Васкис, Сибалиус, Вальеха, Тобиас, это был вроде бы, Алис, Зидан, Мариано, Лопес. И на этом все. Так как игроки здесь уже в основном все довольно возрастные, такие как Серхио Рамос, Мы уже 36 лет и по сути... Через сезонов 5 он уже, наверное, завершит карьеру. Так же, как и Роналду, так же, как и Бейл, уже возрастной бензема. В общем, возрастной состав. Поэтому сделаем ограничение по сезонам. Суть будет эксперимента за 3 сезона. Да, я выделяю на данный эксперимент всего лишь 3 сезона. Ну, почему я объяснил уже выше. За три сезона посмотрим, что сможет сделать мадридский реал в 2022 году составом из 2017 года ну и перед началом всех промоточек пожалуйста подпишитесь на канал подпишитесь на телеграм канал поставьте лайк прокомментируйте закидывайте идеи для следующих роликов я буду очень рад я надеюсь это видео тоже залетит потому что то как залетают сейчас эксперименты это просто будет пушечное развитие для моего канала ну и тем самым мы стартуем. Я сейчас буду ставить нам отметочку на концовку сезона и посмотрим, пробежимся по всем турнирам, где выступает Мадридский реал и какие титулы он смог выиграть. Я, по крайней мере, надеюсь, что какие-нибудь титулы да он возьмет. А, и также хотел отметить еще, нас уже 40 человек на канале, 40 подписчиков, друзья, это хорошая цифра, с тем учетом, что я только начал, и как подписчики начали подскакивать, и когда начались эксперименты, это очень круто для меня, я надеюсь, то, что к своему дню рождения такими экспериментами смогу набрать хотя бы 100 подписчиков, у меня день рождения будет 14 января, Поэтому те, кто увидит, сделайте, пожалуйста, для меня такой подарочек. Давайте, к дню рождения наберем 100 подписчиков. Так, у нас стартует тем временем 1-8 Лиги Чемпионов. Борусия Дортмунд у нас будет на пути стоять. Я надеюсь, мы пройдем ее без никаких проблем, потому что не хочется, чтобы нас уволили. Конечно, если же Реал выиграет... Все трофеи сразу же за первый сезон, мы не закончим э, эксперимент, потому что ну, это сильно быстро будет, какой смысл от этого. Три сезона есть, вот все, что они смогут выиграть за три сезона, то и будем учитывать, сколько Лиги Чемпионов возьмут, может вообще не возьмут ее, сколько кубков, сколько раз они Ла -Лигу выиграют, это все нам... Интересно будет узнать. Ну и у нас сейчас будет ответочка против Баруси и Дортмунд, а также еще матч Эль Классика с Барселоной. Посмотрим, как Барселона сыграет с нами. 2-2 ничья. И Боруссия и Дортмунд. 2-2 ничья. Мы, мы проходим в 1-4, потому что первый матч закончился 4-2 в нашу пользу. Ждем соперника в 1-4. Так, 1-4 Ливерпуль. Ой, это очень серьезно. Это прям финал будет какой-то Ливерпуль. 2-0 первый матч отлично. Второй матч, не облажаться, пожалуйста. Давайте, Реал. 1-1 есть, полуфинал наш, Атлетика Мадрид в полуфинале. Ой, как интересно. Очень интересно. Во всех экспериментах, по крайней мере в прошлых, которые я делал за Вимблдон, первый сезон был у Реала победный в Лиге Чемпионов, но при этом в первом же сезоне, 2-1 проигрываем Атлетика, в первом же сезоне они всегда проигрывали в Суперкубке УЕФА. Айнтрахту проигрывали 2-1 И у меня в карьере то же самое сейчас происходит Победа Ничья 1-1, вылетаем мы в полуфинале До финала дойти мы не смогли Но сейчас уже Концовка сезона, уже май, последние матчи Сейчас как раз пробежимся По всем другим турнирам Обидно, что Лигу Чемпионов взять мы не смогли но у нас для этого еще будет целых два сезона. Итак, вот и настало 29 июня. Сейчас быстро пробежимся по турнирчикам. Конец сезона уже. Посмотрим, руководство вообще недовольно нами. Восклицательный знак стоит. Результаты давайте посмотрим. Третье место занимает Мадридский Реал. Ой, как серьезно облажались. Первое место у Севильи. 91 очко, Барселона вторая. И мы делим позицию третью и четвертой с Вильей Реалом. У нас одинаковое количество очков. Но у нас лучшая разница мячей. Очень хреново сыграли. Вообще, результаты другие. Давайте посмотрим. Так, давайте суперкубок. Здесь кто выиграл? Тут Реал Мадрид побеждает по пенальти Барселону. Отлично, 5-4. Кубок Испании. Здесь у нас Барселона выиграла у Реала 1-0. Так, Суперкубок 1-2 против Айнтрахта. Также, как я и говорил во время промотки, в прошлом эксперименте за Вимблдон я отмечал то, что в первом сезоне Реал Мадрид проиграл 2-1 Айнтрахту. В новом эксперименте 2-1 снова Реал проигрывает Айнтрахту. С Лиги чемпионом мы вылетели и Тоттенхэм выигрывает ее. Интересно, Кстати, человечек в комментариях отметил такую фигню. В первой части экспериментов за Вимблдон, там Тоттенхэм выиграл Лигу Конференции, хотя на самом деле он участвует в Лиге Чемпионов. И вот это мне довольно как-то интересно стало, так же, как и Рома была в финале в Лиге Конференции, а на самом деле их там как бы нету. Так, здесь в Лиге Европы у нас Севилья побеждает, Лига Конференции у нас берет Вест Вестхэм, ну и больше, в принципе, турниров нету. Сейчас давайте посмотрим на состав, который э, имеется у нас. Заменим тех игроков, которые уже просто спали. Ой, как серьезно. Роналду 84, Бензема 88, Бейл 76, Бейл. Ставим Асенсио. Нам больше некого ставить. Нам просто больше некого ставить. Значит, ставим Ля Ренте вместо Модрича. Модрич как бы великий ветеран, но 82 рейтинг, это как-то слишком серьезно. И вот очень интересно, Серхио Рама стал 79 рейтингом. Значит, мы будем его менять на Начо Фернандеса. Он как бы хотя бы еще держится в тонусе, 81 рейтинг имеет. Ну и давайте приступим сразу же к промотке, получается, для нас второго сезона. Роналду 84. Это, кстати, будет очень хреново когда он будет спадать все дальше и дальше в рейтинге, потому что у нас замена на левый фланг нету. То есть и в составах, которые я смотрел на трансфер-маркете, состав Реала 2017 года, там тоже вроде бы левых нападающих не было. Нам здесь бы, конечно, не помешал бы Венисиус Джуниор, но имеем то, что имеем, в данный момент у нас его в составе нету. Он придет, по сути, в реальной жизни Пришел вроде в 2018 или в 2019 году Только, так что ставим Отметочку сейчас на концовку Второго сезона И посмотрим, чего мы сможем добиться во втором сезоне Итак, в общем, что я могу сказать В итоге нас в середине второго сезона Решили уволить Обидно, конечно, но я видел там по ходу сезона то, что не очень результаты были хорошие у нашей команды. Поэтому надеюсь, то, что нам предложит командочка какая-нибудь, контрактик из Ла Лиги, и мы сможем также само наблюдать. Да, вот есть у нас э, Жерона, а нет, это Спортинг Хихон на 20 месте, но ну, получается они после сезона скорее всего вылетят. Ну, будет хотя бы возможность понаблюдать за командой Реала, по крайней мере, в этом сезоне. Так, ну а после окончания сезона нам надо будет зайти в трансферный рынок, и я хочу посмотреть, какие игроки сейчас находятся в Реале, какие у них сейчас рейтинги. Ну и так как мы дали им три сезона, то следующий сезон мы промотаем тоже, надеюсь то, что нас хотя бы со спортинга не уволят и мы будем также находиться где-то в испании чтобы можно было хотя бы следить за кубками и за всеми другими турнирами в принципе так все 29 июня 2024 год смотрим турнирную таблицу спортинг икон наверное последнее место да спортинг на последнем месте 14 чей у них Эльче и алавес у нас тоже вылетают так атлетика бильбао 11 место Севилья седьмое в прошлом сезоне, как бы Севилья была чемпионом Испании, якобы он там, да, 91 очко вроде бы заняли они и первое место, сейчас седьмое уже. Шестой Реал Соседат, пятый реал четвертый Бетис, третий Атлетика Мадрид, второй Барселона и Реал Мадрид занял первое место, причем таки. В апреле месяце нас уволили, но мы при этом заняли первое место, но я знаю почему это нас уволили. Я успел уже посмотреть. Сейчас смотрим Кубок Испании. В Кубке Испании у нас Атлетика Мадрид выигрывает у Геттафи. Интересный финал у них вышел. Суперкубок э, Севилья побеждает у Тоттенхэма по пенальти со счетом 4-3. Лига чемпионов. Здесь, скажу сразу, барабанные дроби не будет. Ведь выиграл нас Манчестер Сити у Баварии. Мы вылетели... В четвертьфинале как раз-таки от Баварии со счетом 6-1. В 1-8 финала мы играли против Гифсансвал. Это вроде бы команда, в которую я запихивал всех э, ненужных мне игроков из реала. То есть это получается вроде бы швейцарский чемпионат. В общем, туда я запихивал всех игроков этих. И вот э, так сложилось то, что они у нас в 1-8 были. Но мы их смогли выиграть 4-3. Ну и наткнувшись на Баварию, мы отлетели 6-1, ну и Бавария проиграла Манчестер Сити в финале Лигу Европы, она взял. Атлетика Мадрид в финале против Ювентуса, довольно интересный финал для Лиги Европы, Ювентус и Атлетика, клубы, которые выступают в Лиге Чемпионов Лига Конференции один из самых неинтересных турниров, как я считаю, Челси против Фенербахче, ничего себе, Челси, что ты здесь забыл так, и European Чемпионшип, это что такое у нас? А, это у нас получается Евро начинается. Кстати, за три сезона я вот сейчас веду подсчетики. И потом оглашу, что мы в принципе сможем выиграть за три сезона. Поспешил, поспешил. Вот в прошлом сезоне забыл в концовке глянуть. И сейчас чуть не забыл. Нам нужно зайти в трансфер и посмотреть, какой состав сейчас имеет Мадридский Реал. Так, и все, вот забыл что в прошлом сезоне в концовке забыл что вот сейчас чуть не забыл уже начал проматывать я карьеру и забыл кстати вот глянуть по поводу какие игроки есть в мадридском реале сейчас на данный момент которых я закидывал это никак не повлияет на то будет ли дальше продолжаться эксперимент или нет потому что э, все же я сказал три сезона значит их будет три и этот сезон будет последний. После него я подведу итоги, расскажу, какие титулы смог выиграть мадридский Реал. И на этом мы спокойно закончим. Так, смотрим на нападающий. Марко Асенсио, 28 лет, 85 рейтинг. Гаррет был, рейтинг 67 имеет. У него заканчивается контракт. Мариана 74. Латаса, я не знаю, кто это, но 75 рейтинг имеет. Марвин, 72. Борхо Майораль, кстати, 77, подписывали ему мы его изначально с рейтингом 74. Криштиану Роналду имеет рейтинг 75, уже 39 лет ему. Так, Антонио Бланко, 76 рейтинг, 23 года. Бараин, 24 года, 84 рейтинг. Вот это, наверное, сейчас звезда, одна из, одна из звезд в центре поля мадридского Реала. Иска 84, кстати, прокачался. Я его подписывал, он был 82-й. Казимира 90-й, Ковачич 84, Лоренто 86 прокачался, Рейнер 74, вернулся он в Реал, Модрич уже 70, ему 38 лет, игрок, который войдет в историю карьеру, он еще не заканчивает, Тони Кросс покинули, я вижу, команду, также Бензема ушел, по поводу защитников, Карвахаль 84, это я понятия не имею кто, Эрнандес 90-й, Хакими 89 Серхио Сантос, не знаю кто это, 68-го рейтинга. Вальеха 77. Васкис 81 еще держится. Варан 86 вроде бы прокачался. Рамос нас покинул, получается. Начо покинул нас. И по поводу вратарей. Кейлор Навас один у нас остался. 83-й рейтинг. 37 лет ему сейчас уже. У него заканчивается контракт. И он бедный. Один на воротах стоит. Но возможно Реал подпишет кого-то. В принципе, по ходу сезона Но я уже устал разговаривать Да и думаю, вам уже не особо интересно Давайте проматываем сразу же Концовку третьего сезона Смотрим результаты И заканчиваем на этом А у нас опять пиздец Опять пиздец произошел Так, народ, небольшая у нас такая Проблемочка произошла Пока записывалось видео, я делал, получается, свои дела, ушел из комнаты, где записывал, и не заметил то, что у меня выключила запись. Да, я записываю через плойку четвертую. Там запись выключается, когда проходит час, и получается то, что у меня не записалась концовка третьего сезона, то есть есть голос есть все но самой картинки нету примерно где-то с мая месяца концовки третьего сезона тогда я запишу это еще раз за третий сезон у нас реал получается в ла лиге опустился на четвертое место ничего не смогли они сделать по поводу кубков также ничего не смогли они выиграть даже в принципе показывать ничего я вам не хочу какой смысл показывать то где они не выступали я сейчас просто пробегусь по суперкубкам Атлетика Мадрид против Сити, Лига Чемпионов э, ПСЖ выиграл у Спортинга, Лига Европы Аякс э, проиграл Порту, как раз таки в Лиге Европы вылетел у нас в 1-8 финала Реал Мадрид, который в групповом этапе занял третье место. По поводу игроков, которые приходили или уходили в состав э, Реала, у них сейчас появился Карим Адиями в составе Доку. Появился у них еще кто у них появился? Реймсдейл, Ришарлисон, Шлягер, Тюрам, то есть Вандейк. Много игроков они уже подписали. Довольно мало игроков остались из тех, кого подписывал я еще в самом начале. По поводу того, чего смог достичь Мадридский Реал за эти три сезона в первом сезоне. Мадридский Реал занял третье место Ла Лиги, выиграл Суперкубок Испании, проиграл 1 Суперкубки ЕФА. вылетел в полуфинале Лиги Чемпионов от э, Атлетика Мадрида. Во втором сезоне Реал у нас выиграл Ла Лигу, вылетел в 1-4 от Баварии и получается все, больше ничего не выигрывал. И в третьем сезоне Реал занимает у нас третье место, ой, четвертое место в Ла Лиге. Так же самое, ничего не выигрывая, опускаясь в Лигу Европы, э, опускаясь на четвертое место, он будет пытаться сейчас выходить в Лигу Чемпионов с помощью плей-офф. Возможно, у них это получится, потому что состав у них сейчас хороший. Но я, как и говорил, три сезона я промотал, все результаты, все отчеты за эти три сезона я сделал. В общем, дальше продолжать уже нет смысла, потому что эксперимент у нас закончен. Хочу попросить вас подписаться на канал, поддержать. Также хочу напомнить то, что идеальным подарком на мое день рождения, которое будет 14 января, я бы хотел 100 подписчиков. У нас есть практически 3 недели. За первые 3 недели, а то и месяц, я смог набрать только 40 подписчиков. И то первые недели 2 у меня было их 8. И за последнюю неделю у меня набралось уже 32 человека. Я вам безумно благодарен за ваши поддержки под экспериментами. Поддерживайте и дальше ставьте лайки комментируйте подписывайтесь на канал подписывайтесь на телеграм-канал придумывайте скидывайте идеи для новых экспериментов всем спасибо за просмотр всем удачи всем до скорого